Здравствуйте, дорогие мои. Недавно мы говорили про being, но Мелисса попросила меня еще сделать видео про having. Это видео строится на основе видео про being, поэтому я настоятельно рекомендую его посмотреть, прежде чем смотреть это. Начнем с простого. Точно так же, как и being, having – это have в инговой форме. Но в отличие от being у него нет значения в качестве существительного. Having – это всегда глагол. Что касается функций, то они точно такие же, как у Эмоциональный континуус. Right у меня сейчас паническая атака. Герунги. Величайший дар и честь – это иметь такую дочь, как ты. Что же касается особенностей, то heaven может использоваться в конструкции, которая передает значение perfect. Это звучит сложно, но на самом деле оно на русский язык переводится деепричастия или конструкции после того, как. Самый частый вариант – это использование его с глаголом say. Listen, Сказав это, что я знаю о книгах? Я просто тупой актер. Вместо сказав, можно сказать «После того, как я сказал это, я скажу это». Ну, в общем, как ни крути, на русский никак не перевести. На сегодня все. Делитесь этим видео с друзьями. Оставляйте вопросы в комментариях. Терминизм.